Oh, my God. товарищи северооборцы! Здравствуйте! Для проведения учения мною определен замысел. Замысел предусматривает создание обстановки, которая возможно сложится на начальный период действий. А именно, создается группировка морских стратегических ядерных сил, которая должна выполнить задачу по плану Верховного Главнокомандования. Силы общего назначения создают защищенный район который обеспечивает боевую устойчивость ракетных трейсеров от атак воздушного противника, подводного противника, диверсионных сил и средств и от сил разведки. Соответственно, силы общего назначения должны отразить атаки подводных вод, отразить атаки воздушных, воздушного противника по этому вопросу сбить, и после этого при получении сигнала боевого управления на применение стратегического ядерного оружия корабли Морские стратегических ядерных сил должны выполнить свою боевую задачу. хорошее впечатление и от вчерашнего дня, и от сегодняшнего. Это были комплексные учения с применением разнородных сил и средств. Планировались они давно. Проходит учение подобного рода, как вы видите, в последнее время регулярно, на регулярной основе. И это чувствуется. Навыки в наших военных растут или восстанавливаются, а где-то появляются новые навыки. И... Наверняка все ä, помнят неудачные пуски здесь же, на Северном флоте. Около года назад это было. Тогда по моему поручению было проведено соответствующее расследование, изучение ситуации. Ничего необычного мы не выявили. Проблемы есть рабочего характера, они исправлены, все эти... недочеты И результат уже известен. И предыдущие пуски, и вот пуски с моим участием, а я обещал с самого начала, что я обязательно приеду лично, посмотрю, как это происходит еще. Значит, показали высокую боеготовность и сил ядерного сдержания воздушного базирования, и сил ядерного сдерживания у морского базирования. Могу вам сообщить, что пуск, произведенный из подводной лодки, вот здесь, на ваших глазах, был успешным. И все три учебно былые блока прибыли на полигон на Камчатке. Другими словами, поразили учебную цель. На меня очень благоприятное впечатление произвела и работа вчера летчиков. И сегодня, думаю, и вы тоже в этом убедились как работали экипажи. В общем, я удовлетворил. Кроме всего прочего, вчера еще и произошло достаточно приятное событие. Мы испытали новую крылатую ракету. Подобного вида вооружения ранее у нас не было, и вот она теперь появляется в вооруженных силах Российской Федерации. Так что впечатление самое благоприятное. Вооруженная сила. Где мы сейчас находимся? Вы знаете, вот мы сейчас, мы с вами сейчас находимся на Северном флоте. И я помню то время, это было совсем недавно, когда корабли стояли у стенки, самолеты не летали. К сожалению, был такой период в начале 90-х, когда и с офицеров в общественном транспорте фуражки сбивали. И отношение такое в обществе было к вооруженным силам. И не будем об этом забывать. За это время очень многое изменилось. И прежде всего в нашем сознании, в общественном сознании, да и в сознании военнослужащих которым по тем временам и достаточно низкую, заработную плату. Но не платили месяцами. Проблем еще очень много. Я готов об этом поговорить. И некоторые из них назову. Но все-таки, мне кажется, произошли принципиальные изменения. Изменения касаются прежде всего боеготовности вооруженных сил она растет и мы приступили к модернизации вооруженных сил мы будем их делать уже начали делать более современными и будем продолжать эти усилия у нас как вы знаете осуществляется программа федеральная программа перехода на контрактную службу и эта работа ведется последовательно и Удовлетворительно развивается. У нас э, существуют среднесрочные программы э, развития и модернизации вооружений, причем как э, сил ядерного сдерживания, так и обычных вооружений. Э, вот около года назад в Плесецке многие из вас присутствовали при э, достаточно серьезном событии для наших вооруженных сил. При испытании новой, абсолютно новой системы ракеты наземного базирования, ядерного, в ядерном исполнении. Вчера, как вы знаете, была испытана, я уже об этом сказал, крылатая ракета в неядерном исполнении. У нас существуют планы развития и модернизации как ядерных сил, так, повторю, неядерных обычных вооружений до 2010-2015 года, чего нам не хватает. Нам, э, нам нужно, сегодня мы имеем возможность это сделать, заглянуть э, за горизонт 2015-2020 года. Многие системы вооружений имеют достаточно большой срок изготовления. И поэтому мы должны сейчас приступить к планированию развития вооруженных сил на перспективу после 2020 года. Это касается и авиации, это касается и флота. И, конечно, мы гораздо больше внимания должны уделять подготовке, обучению, воспитанию, дисциплине правопорядку наряду с решением социальных задач военнослужащих. Это прежде всего жилье и достойное денежное содержание. Вместе с тем хочу отметить, что государство наращивало и будет наращивать свои усилия в этом направлении. Мы ежегодно, хочу это подчеркнуть, на 15-20% увеличиваем бюджет военного ведомства. И на 2006 год запланировано соответствующее увеличение если мне не изменяет память, это 668 миллиардов, на 114 миллиардов больше, чем в текущем году. Значительно будет увеличен гособоронзаказ. То есть, это те средства, которые будут направлены на, на новое вооружение. В чем проблемы? Есть ли они? Конечно, их много. Кроме социальных, я уже сказал об этом, есть и проблемы внутреннего содержания развития вооруженных сил. У нас Пять лет назад 30 процентов расходовалось на вооружение и технику, и 70 на содержание. Сегодня это соотношение изменилось: 40 на 60, 60 на содержание, 40 на развитие. Это тоже пока слишком мало. У нас как минимум должно быть 50 на 50, 50 на развитие, 50 на содержание. А лучше, если будет 40 на содержание, а 60 на развитие. При этом хочу отметить, что несмотря на рост военного бюджета, мы в целом примерно находимся в тех параметрах, в которых придерживается и страна НАТО. У нас 2,6-2,7% от ВВП идет на вооруженные силы. Милитаристским наш бюджет ни в коем случае назвать нельзя конечно это не так но это должен быть бюджет развития вот к этому и будем стремиться вы совершенно верно сказали для нас флот это в целом это он носит оборонительный характер это оборонительный вид для родов вооруженных сил должен сказать, что э, всегда и в советское время наш флот именно строился на этом, по этому принципу. Э, он э, практически никогда не строился как э, средство агрессии и нападения. Даже наши стратегические силы, они, как вы знаете, так и называются, стратегические ядерные силы сдерживания. Поэтому э, и флот наш носит э, оборонительный характер. Цель и задача флота ⁇ обеспечить безопасность нашей страны. Конечно, это дорогая составляющая нашей военной организации. Это, это правда. Но без флота мы не можем обеспечить наши национальные интересы. Не сможем обеспечить безопасность, должную безопасность континентального шельфа, значение которого становится все больше и большим. И большим поскольку на континентальном шельфе, как вы знаете, зарегают огромные э, запасы минерального сырья. Мы не сможем э, обеспечить э, безопасность э, огромной территории Российской Федерации. Флот решает очень много важных задач, в том числе и военно-дипломатического картина. как я уже сказал, это дорогая составляющая, дорогая компонента вооруженных сил, но необходимая. А вот... Э, Выбрать приоритеты в развитии вооруженных сил это дело прежде всего специалистов Генерального штаба и военно-политического руководства страны. Мы будем исходить из того, что, что развитие отдельных компонентов вооруженных сил будет гармоничным и будет соответствовать современным угрозам. На флот, кстати говоря, в последние годы мы. Увеличили финансирование. 30% всех расходов, которые идут на Министерство обороны, мы используем на развитие военно-морского флота. И в ближайшие годы мы намерены вот такое соотношение сохранить. Конечно, будем иметь в виду необходимость развития и авиации, и обычных вооружений армии. Наземных наших структур армейских и, и техники. А в, э, вчерашние испытания, да, оно было успешным. И применение этого оружия возможно по разным целям. Оно э, предполагается быть использовано вне ядерного испытания. Да. У меня есть вопрос по поводу вашего полетов на 60 Первое, вот, когда вы уже э, выезжали на взлетное поле, к вам машина, буквально едва успел заскочить председатель правительства Михаил Фрадков. <coughs> был такое впечатление, что он очень ну, торопится, может быть, опоздал не знаю. Но э, вот у меня сложилось впечатление, что он торопится получить э, э, ваши полномочия на время полета. Э -э, это соответствует действительности? И что в такой, э, такой ситуации происходит с ядерным чемоданчиком? Это не соответствует действительности. У нас в специальном правительстве нет отношений подобного рода, что он куда-то спешит, в последнюю минуту прибегает и опаздывает куда-то. Значит, ничего отличает от нечего, очень пунктуально. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Второе, нет необходимости передавать никакой ядерный чемоданчик, если верховный главнокомандующий находится в ракетоносце, который может нести на своем борту ядерное оружие и оснащен всеми средствами связи, в том числе со всеми командными пунктами, с ядерными центрами. Более того, я вам сказал, что мы проводили... проводили проверку готовности ядерных сил, в данном случае ядерных сил воздушного базирования, имеющих в своем вооружении ядерные средства воздушного базирования. Поэтому я был в контакте с, с Генеральным штабом, с Министерством обороны, и приезд специального правительства в аэропорт никак не связан ни с этими событиями, ни с учениями. Это просто практика. Последний год, когда президент уезжает из столицы, то есть они в правительство приезжают в право вашей области. Mm -hmm. Скажите, а были у вас во время полета нештатной ситуации? Не были. Не было ситуации, но должен вам сказать, что мне очень понравилась работа летчиков в стратегической авиации, потому что там все не предусмотришь в полете. Полет был достаточно долгий, 5 часов почти и пришлось обходить ей, э, несколько раз газовой фронт облака, облачность, которая мешала работать. По, по ходу э, развития ситуации э, командиры экипажей принимали решение, все это было вживую и это было очень полезно для меня посмотреть как идет реальная работа и как э, выполняются приказы, в том числе приказы Верховного главнокомандующего проходившие из Генерального штаба как это вживую происходит как люди это делают э, это не только интересно но и полезно ну а я вчера э, говорил уже там, э, на короткой встрече с прессой что мне показалось что мы работали не только с удовольствием но и с некоторым азартом это действительно так, потому что в ходе начала испытаний новой крылатой ракеты, о которой я уже сказал, мы на... не только наблюдали ее пуск с соседнего самолета, но и потом пытались ее преследовать и сопровождать. Удалось? Удалось? Да. да. А, Олег, а. А. Вот. <кх> <кх> Неоднократно. в прошлом году, <кх> Значит, в знаете, вот, ну, постоянно, в основном, ну, типа, или он, еще говорят, ну, что, вообще ровно, летали на великатор, и, ничего, вот, что да, вот, не вызывает как вот, там, беспокойство у нас нет проблем, что но... смотрят. Об... Это обычная практика наблюдения за военными вещами. Здесь нет ничего. Агрессивного. Наши военные находятся, как правило, в контакте с партнерами, которые прибывают в район учения для того, чтобы наблюдать за ходом проводимых мероприятий. И здесь, повторяю, ничего необычного и настораживающего нет. Так же, как и наши военные. Я звонил, попросил поделиться впечатлениями, когда? Бы. Нет пока. Только я же здесь с вами здесь вот Прилетели вчера в Ленинградск, потом сразу перебрались на Но здесь нет секретов особых. При, при случае мы, конечно, будем говорить, если, если кому-то это интересно. с удовольствием расскажу и о своих впечатлениях, о результатах, кстати mm -hmm. В том числе общая личным составом, как, ну, так и на корабле, какие впечатления у тебя, имеют ли они шансовложить каких-то своих проблем, скованных среди многих общества, говорят о своих проблемах? Разные люди есть, на гражданке и среди военных. Кто-то для себя скован, кто-то откровенно. Но, как правило, как правило люди достаточно быстро, через одну минуту общения в состоянии изложить любую проблему, любой вопрос, сформулировать просьбы, если такие есть. Я бы, знаете, хотела, что отметить. У нас э, военные люди, как правило, разные есть, но, но, как правило, это люди хорошо воспитанные и с определенными жизненными установками, направленными на служение родины. Не они, это мы должны подумать о решении их социальных и бытовых правил. По случаю вашего убытия построен начальник почетного караула капитан лейтенант Селкин. До свидания,